Приветствуем вас на канале Seven lap и нашем третьем видеообзоре пакетного внедрения проектной работы. В первой части которого мы ознакомимся с максимальным функционалом модуля Задачи и проекты системы bitrix 24 Во второй части мы разберем те инструменты, которые входят в пакетное внедрение проектной работы Bittrex 24 представляет собой многогранный инструмент для управления внутренними процессами и ресурсами, а также сложными проектами. Компании, работающие с большим количеством задач, оценят по достоинству модуль проекта и задачи, основным преимуществом которого являются решение главных управленческих проблем, планирование во времени, отслеживание занятости сотрудников, управление стадиями проектов и их контроль выполнения. При этом данный модуль позволит разделить различные проекты и группы, распределив при этом каждому участнику определенные роли доступа к общей информации и возможность ее редактировать. Собрав всю информацию, сообщения, задачи и файлы в одном месте, что позволит вашей команде всегда оставаться на связи в любой точке мира. Более подробно о модуле задачи и проекты вы можете ознакомиться в следующем видео. Людям сложно работать в команде, договариваться и получать результат. Еще сложнее – успевать вовремя. «Битрикс-24» поможет работать вместе и выполнять проекты точно в срок. Просто поставьте задачу себе, коллегам, подрядчикам. Введите проекты, распределяйте права доступа и роли между участниками. Связывайте задачи с CRM. Выбирайте удобную для вас методику работы – Распределяйте задачи в «Моем плане», управляйте проектами в «Канбане», используйте диаграмму «Ганта» или классический список. «Битрикс-24» поможет каждому сотруднику завершить задачу и проект вовремя. Следите за счетчиками. Они напомнят вам, когда подходит крайний срок, на какие задачи обратить внимание. Упрощайте работу с задачами, которые регулярно повторяются. По вашему шаблону «Битрикс-24» поставит задачу за вас в нужное время. С bitrix 24 вы будете знать точно, над какими задачами работает ваша компания. Следите за отчетами, чтобы быстро понимать состояние дела. Введите учет времени по задачам и проектам. Планируйте загрузку. bitrix 24 поможет каждому сотруднику и руководителю понять статус задачи. Показатель эффективности рассчитывается автоматически и может стать основой KPI и премиальной системы в компании. BITREX 24. Задачи и проекты помогают работать вместе и успевать вовремя. С обзором всего курса проектной работы вы можете ознакомиться на сайте Seven lab перейдя по ссылке в описании к данному видео или кликнув по всплывающей ссылке. пакетном внедрении, проектной работы. В зависимости от необходимости и бизнес-процессов компании, мы реализуем следующие инструменты данного модуля. Группы и проекты. Которые помогут сгруппировать внутри определенного коллектива все данные, задачи и файлы в одном месте, данные группы или проекта. Распределим сущности для группы проектов. В зависимости от потребностей и целей компании, это могут быть Закрытые видимые группы или проекты. Открытые видимые группы или проекты. А также внешние группы или проекты, если компания использует платный тариф BITREX 24. Распределим право доступа для сотрудников компании. В зависимости от численности и приоритетов групп или проектов, распределим соответствующие права. Руководитель, помощники руководителя, сотрудники. Для каждой группы или проекта подключим необходимые инструменты.